у нас с собой куча всяких материалов, фото, видео, аудио. Ну, самый главный материал, конечно же, здесь в голове. Мы не знаем, что вам интересно, да? поэтому вы, наверное, задавайте вопросы прямо сходу, ну, можно мы конечно, начать долго рассказывать то, что можно найти в интернете. По истории студии, в студии можно найти. Да, Так, для затравочки, да? чтобы вопросы какие-то возникли. Но вы готовьтесь к тому, что самое продуктивное. Общение – это ответы на вопросы, потому что тогда вы получите то, за чем пришли ну, да, поскольку У нас... каждого есть свое наболевшее, кстати, просто чисто интересно, именно музыкантов практикующих да. Ну, есть Поскольку у нас сегодня как бы обозначена тема, как практикующих, прости ее да, есть, есть, ну, да, просто поскольку у нас сегодня тема как бы, нашего, нашей беседы это в основном студийная работа, то есть не относящаяся к творчеству да, то давайте как бы, сразу ограничим вопросы непосредственно под, по Оргиевским делам они будут завтра, мы завтра будем общаться да, а сегодня давайте поговорим именно о том так сказать, технологии и технике так сказать, студийной работы, концертной работы то есть, чтобы мы могли тут рассказать то, чего к оргии напрямую не относится как мы готовим? Да, просто есть масса всяких там хитростей, тонкостей интересных, которые даже непрактикующим людям тоже будет интересно узнать. Мало ли вообще, когда пригодятся? Серега, когда в свое время еще не писал стихи, проглотил кучу книг, в частности, дело, а потом пригодился в одностроечках в Знаешь, Значит, мне кажется, имеет смысл хотя бы у слова рассказать, что у нас вообще и как, потому что. В двух словах. Да, история, как, почему мы такие музыканты, и друг, друг, и звукорежиссеры. Да? Дело просто в том, что м -м, группа развивалась достаточно долго. Ну, вы в курсе, да, 16 лет в группе, и именно как ургий праздников. Вот мы втроем уже были 20 наверное, да? 20, 20, 20, 20, 20 лет вместе. Да? Вот, то, естественно, развитие. Становится как раз. Вот ну, как, как только мы начали работать вот тем составом, который вы видите сейчас, да, то есть вот, когда с Серегой начали работать уже, поняли, что звук у команды очень нестандартный и стандартные решения, которые применяются к большинству команд даже сказать, высшего эшелона, для нас не работают. Вот, то, что сочетание тяжелого саунда с акустической гитарой, в первую очередь, ну, плюс, соответственно, всякие еще там, мои плитовые, блин, да, они достаточно дают очень сложную картину, которая как бы требовала особого подхода. Вот, и поэтому мы сразу поняли, что для того, чтобы мы... Как бы реализовали свою музыку, реализовали то, что мы хотим, мы должны собрать свою студию и, собственно, на ней работать, искать свой звук, искать свое свой подход к записи и так далее, и так далее, и так далее. И отсюда, собственно говоря, родилась идея сделать собственную студию. Это даже не идея, практически это происходило следующим ну, образом. Ну, Как-то группе всегда везло. У нас всегда была э, своя база, несмотря на московские, лютые и волчьи условия, у нас всегда было бесплатное помещение. Но последние вот уже. Год мы сидим вот на арендованном помещении, только год. А до этого у нас были всегда какие-то такие вот, где бартер, где мы, да, да, договоренности. И это позволяло сэкономить деньги на то, чтобы накапливать аппарат. Вот. Потом второй момент, все альбомы УП записывались не в стандартных графике. То есть первый альбом мы в 2000 году пришли на студию со своим звукорежиссером, Хозяин студии, Кирилл Естехов, посмотрел на то, как мы работаем, отдал нам ключики, все, mm -hmm. и мы просто приходили в свободные часы, и до тех пор, пока не записали, хотя изначально был договор пакетом на 170 часов, Вот мы за эти 170 часов там вышли очень далеко, раза три, да, это да. раза в три точно. 170. Да, да, да, и я помню это да, все, вот, и там еще на датах счетчики были, мы на датах было только 350 часов записи, когда мы, только записи, то есть в режиме записи они были, часов, ну ладно, в общем, это сейчас не об этом, но мы сидели и искали, искали, искали, пробовали, экспериментировали, там, стенки какие-нибудь там отражающие ставили, в общем, очень много всяких было... Эксперимент до тех пор, пока вот не, не, не были удовлетворены результаты Со вторым альбомом ситуация более-менее повторилась Только немножко по-другому Мы пришли на студию, принялись там тому, что его Была Евгения Шмелева И она с нами три года записывала альбом Причем студии в процессе записи переехала с одного места на другой Это, кстати, самое студия в процессе записи альбом куда-то переезжает Некоторые альбомы этого не переживают Но, в общем, забегает вперед да, да, да, кстати, да. Вот, а потом уже когда записывали третий альбом в Питере у ДЭСа Владимира Вадима Сергеева, да, значит, мы к нему уже привезли три випятков забитых легковых машин с своим аппаратом, там гитарные стейки, пасовые стейки, микрофоны, там инструментов тьму тьмущую. Я уже посмотрел на это дело, думаю. Нам остался просто один шаг для того, чтобы еще закупить то, что собственно есть у него, и писаться самим. И, и следующий альбом уже в 2010 году для тех весны мы так и сделали. Заняли крупную сумму денег, докупили необходимое оборудование и записали его сами. И как только он вышел, все наши знакомые. Послушав результат, стали к нам обращаться, а не можете нам также записать. И вот так вот появилась наша студия. То есть мы не давали никогда рекламы, вот, а сейчас у нас загрузка такая, что там три звукорежиссера работают. Вот, ну прямо вот Сейчас загрузки нет, потому что мы в туре. А так вообще у нас там очень много народу пишется. Мы писали достаточно известные коллективы. Но не буду их всех там перечитать, да, это все долго, но некоторые там фонограммы на радио крутятся, которые мы записывали, и прочее прочее. нам народ тянется, потому что мы по-простому, если не шмарим музыкантов, как это часто почему-то происходит на студии, Музыкант приходит, а ему музыкант говорит, да, там, не попал, и еще в таких выражениях, <связычный> что там, музыкант опускается в руки. Вот. Мы же усекли одну простую истину, что музыканту, вот, если ты хочешь на то добиться, можно хвалить, хвалить и еще раз хвалить. И только таким образом можно его куда-то направить. Мы, кстати, сами прошли такую школу, когда «Двери двери» записывали. Эвелина Шмелева, она там всех гоняла по кругу до тех пор, пока не сыграли как надо. Серега, например, у нее, дай бог памяти, по-моему, месяц сидел, играл песню радость моя, вот, накинул акустическую гитару. 6-7-8 часов в сутки, в день, вот, да? казалось бы, радость моя. Одну, одну и ту же песню, да, которая уже не кредит в том моменту была записана. Представляю, как она ему надоела. Нет, да, это уж да. совсем другое. То есть она, там каждый дубль отрабатывал еще то есть, месяц, пасно, 7 часов в день, одну и ту же песню. Играл до тех пор, пока она ему кинь не поставила. И, и, и самое главное, уши, потому что у него, я могу раскрыть тут секрет, была основная проблема, он играл сзади барабан. Вот. То есть он при привык, что там а -а -а, спрятался там за барабанщиком и где-то сидит там сзади во времени, вот, и ему очень, а запись была аналоговая, вот, мы писались на бутвимовую лету, и невозможно было, как сейчас в цифре, взять трек, например, вперед, подвинуться показать, вот место акустической гитары, у него атака же длиннее, чем у барабанов, барабанная атака, там, если сравнить с акустикой, она вот такая вот там, в да, барабанная атака а акустическая вот такая вот где-то и он обязательно должен раньше барабанщика играть да и к тому же сзади барабанов там бас живет а у вас такая энергия, что если акустика окажется под басом, она там она и погибнет это я -то ее как громче не делаю а ее слышно все равно не будет ее именно надо сыграть впереди барабанов и тогда ее будет слышно вот. и вот этому, этому науку он месяц учился вот собственно а вот, да, и ну, то есть, вот так э, мы тоже со своими э, музыкантами, которые у нас пишутся, тоже подобные вещи проделываем. Вот. Это, что, это? Подытожу немножко нашу вступительную речь да. да? в, в итоге у нас получилось так, что мы как бы уже дозрели и собрали полноценную студию на которую как бы, люди приходят и говорят да, это уже сказать, не просто там, грубо говоря, комната заглушенная там, тремя матрасами ну, с хорошим парком микрофонов и преампов а да? это уже полноценная студия, где мы там, и с саунд дизайном немножко поработали там, и заглушено все красиво и так далее И разглушено далее. Красиво. Разглушен, красиво Там и каменная стеночка есть, и деревянная стеночка есть барабанный угол и так далее, там и потолок, все красиво сделано вот это как бы студия, на которую как бы, действительно уже все красиво звучит там полноценный тракт, то есть там, куча преампов, микрофонов там все, цифровщики да, и так далее и так далее 7 штук у нас. Ну, много всего прошло Стык, вот, кабинет, и, это, и, в, и в итоге мы обзавелись не только таким стафом, но и огромным опытом, собственно говоря и подбора оборудования, и использования оборудования, и так сказать, методик со самой записи, и, как бы, когда пишем кого-то приходящих, и, естественно, сами когда пишемся, экспериментируем. Вот, поэтому опыт, на самом деле, интересный, и э, как бы, то, то, то, то, чем как бы, готовы делиться. Вот, если кому-то интересно еще такую штуку, у меня же тоже есть как бы, своя маленькая студия, то есть тот же тракт, что и на нашей основной студии но домашняя, поменьше немножко. Вот, но вот приборы все те же, мы специально сделали как бы, э, ну, полное, полное зеркало для того, чтобы можно было проект таскать туда-сюда, без потери качества. Таскать, ну, один и тот же logic стоит, одни и те же приборы, одни и те же оцифровщики, таскать, одна и та же карта, ну, чтобы было полное зеркало. Вот, и э, получается чаще, чаще всего так, как мы писали, собственно, последние уже два, наверное, арбома писали мы, да? да? Даже, даже три уже ну, практически. С шат ну, шатроком, да. То есть мы все громкое, все, все мощное писали на основной студии у нас, а все как бы, тихие, когда нужно там, повозиться там, в интимной обстановке, писали уже у меня дома. Вот. И как бы, Серега, в частности, там, очень любит как бы, петь у меня. Вообще, ну, я хочу добавить, что тема домашних студий, она вообще, наверное, актуальна очень вот, Потому что такая простая штука, мы взял карту, пару мониторов, уже можно что-то делать да? вот, вот тут мы можем тоже рассказать границы, которые есть у, у, вот у этого у процесса, у этой технологии И какие есть плюсы, да? потому что они тоже есть Да, плюсы обязательно есть, да, вот. да минусов достаточно Ну и минусы есть Ну давай, давай, давай это самое. предоставим слово уже Вопросы да. даже трепаться можем без перерыва Может, ну давай уже предметно, давай уже предметно. У кого это что Есть вопрос, группа пришла на студию. Они ничего, ну как бы отрепетировали в гараже, скажем, им надо записать, с чем они сталкиваются? Набор традиционный, то есть вот нету, допустим, акустики, да, просто гитара, бас. Лучше и, задать да, вопрос да, более конкретно, потому что мы сейчас можем выпустить список из 40 пунктов, каждый как подробно. Да, что, я я, что -то я могу, или? пожалуй, ответить однозначно. Сторона всего эта группа столкнется с неправильным пониманием многих вещей. Вот <существует> <существует> <существует> и все. И мы, да. ну, то есть в данном случае ребята, потому что я, я занимаюсь тоже саунд-продюсированием, но я больше, я продюсирую там некоторых хип-хоп-артистов, учу их читать то есть у меня как был опыт работы с топовыми хип-хоп-артистами и продюсерами российскими, поэтому я чуть-чуть это, это понимаю, если человек я понимаю, что он совсем не понимает, что такое групп совсем не понимает, как, как сложить свои слова, чтобы чтобы появилась драматургия как бы, собственно, то есть чтобы это стало произведением несмотря на то, что сегодняшний шаг, <смех> современный а, и, и я тогда тоже включаюсь в этот процесс а так, э, в основном, вот, э, ребята в этот момент берут музыкатов на поруки и э, объясняют им некоторые ключевые вещи потому что всего не объяснишь и бесполезно человека грузить э, всем вот, единомоментно Но Какие-то необходимые вещи доносить нужно сразу же. Ну, я, я. ну да, Конечно. все правильно. Нет, на самом деле, на самом деле как бы на любой, любой коллектив без опыта работы, приходя на студию, естественно, попадает. Даже, с опытом, даже с опытом, даже попадает с опытом. под микроскоп. Вот это надо очень хорошо понимать. Да? То есть то, что там в концертном там, там, угарете. Там, прокатывает, прокатывает, да. Когда вот перед тобой стоят там, три микрофона, стоимость там, по три штуки баксов, которые слышен каждый твой пузырик в, в, в, в желудке. Да? то он, во-первых, сначала пугается, естественно, страшным образом, потому что все что, он, как бы, все, что он знал, теперь гипертрофировано слышно, да, и все проблемы, естественно, они не только перед ним, но и перед кучей людей, которые сидят наушниками и все это слушают. Но есть еще один очень-очень важный момент, это то, что... Допустим, возьмем самый простой и понятный пример, но он, его можно совершенно спокойно транспонировать на любого другого музыканта там, На барабайщика, басиста, гитариста Вот возьмем вокалиста да? Он подходит к микрофону и начинает кучить глаза, пускать пену изо рта, размахивать руками картинно, там, вставать в позы героические вот. на микрофон это все не пишется. Вот так вот одна есть проблема. Вот. То есть микрофон пишет только звуки, которые он при этом издает. И там будет, а там может да, бокс, бокс, бокс, бокс, бокс, бокс То есть, надо, то есть это, это, надо понимать, что это другой вид искусства, нежели репетиции там, или концерт. Да? Концерт, это со сцены там, куча энергии может длиться помимо звуков, и это уже это достаточно бывает порой. А в студии вот что-то издал, вот микрофон это же вообще датчик. Просто датчик давления звукового. Фотоаппарат такой, да, звуковой. Вот, и все, и, соответственно, тут уже надо понимать, что если у тебя, там с дикцией, да, то есть там, вот, можем сейчас вот бегло пробежаться по самым-самым распространенным проблемам, которые вот мы встречаем. Например, барабаны, да, э -э, прежде всего, это звукоизвлечение. Орел порой вот ударов в том, и может быть от обода до обода, когда должен быть 5-копеечную монету желательно в центре. Вот, э -э, дальше, соответственно... Это хлесткость и силу удара, то есть можно, конечно, вот лучше про звукоизвлечения, наверное, Дзак расскажет по барабану Ну тут, тут самое, да, да тут самое самое баланс. баланс, у всех хэд грунчатся, ну, ну вообще, вот я почти, ну, ну это мы говорим именно о старых ошибках, которые встречаются Очень у многих, очень у многих барабанщиков хэд звучит <свят> так, вот возьмем записи металлики там же вообще хэд невозможно спрятать вот. но ну, весь это торчит всегда во всех записях Желательно он более того, он использует очень тяжелый хэд а, и, и это проблема практически у всех барабанщиков вот есть, которых я записывал хэд громче всего остального все наслушались? ну вот все, мы no, no а -то. вот, томы у многих, очень, очень у многих томов провалили. вот бочка мало еще может быть ничего, как то вот Тумы, все. Потом еще тоже очень немаловажный момент – это расстановка. Извини, вот я хочу добавить э, к звуку. Просто многие барабанщики, ну зеленые как бы еще, не обладающие достаточным опытом, они путают громкость со звукоизучением. То есть купить громкие тарелки – это не значит, что ты будешь хорошо звучать. Скорее всего, ты будешь звучать в них громко, а в барабаны ты будешь звучать тихо. Потому что именно момент звукоизвлечения, понимание того, из чего ты извлекаешь звук, где звучит пластик, где звучит дерево, где, где ты хочешь, чтобы прозвучало дерево, где пластик, а где еще нужно добавить опыт, это некая система, которую как бы надо овладеть. Если не овладеть, возникают Но, вот эти артефакты. Еще по поводу звукоизвлечения тоже такая простейшая практическая картина, что я уже вот наблюдаю. Профессиональный барабанщик может вот на одном пластике годами играть вот. А однажды у меня был барабанщик, который свежий новый пластик малого барабана за одну запись убил вот. То есть весь был вмятин, его ну, уже дальше просто нельзя было использовать ну, вот. ну, Причем вмятины так вот были, да, ну, вот как раз та самая Шахтыль такая И, значит, баланс. Баланс это очень важная вещь Например, я тоже такое видел, барабанщик вешает где-нибудь по центру чайну, и какой-то тихий крэш вот здесь вот справа. Вот мы поставили два, два верхэда. Ну, что в них будет? Да, сами понимаете, этот крэш вообще слышать не будет. А потом, если ты так запишешь, он же тебе первый придет и скажет: А почему не слышно моего вот этого крэш? Вы так плохо микрофоны поставили, да? Вот, то есть ты, на, момент, на моменте записи ему надо на это дело еще указать, сказать, что. Чувак, ты поймешь, что вот эта чайна она будет немножко громче. То есть невозможно ее иначе подзвучить никак. То есть надо размешивать тарелки, исходя из того, что у тебя здесь стоит два верхэта и они должны звучать в балансе, красиво, панораме вот. ну и соответственно сам музыкант должен звучать в балансе вот как Боном, Боном, да, Боном, да, да, да, да, да. он вообще звукорежиссеров с микрофонами ближе, чем на 6 метров в барабанном установке не подпускал то вот. есть, вот. А, а результат все слышат на, альбоме, на, на альбомах Лед Zeppelin. то есть, у них даже был один случай Стояла настроенная вот таким вот образом установка, приготовленная к записи. В шести метрах от нее стояли там, кучка микрофонов, ни один, конечно, и не два. Вот. И где-то в коридоре привезли еще одну установку, и там технику собирала, настраивала Они сидели в аппаратной, и вдруг вот в эти микрофоны, которые стоят спиной в той установке Они услышали, как звучат вот в этом коридоре вот эти вот барабаны И сказали, вот это вот тот самый звук, который мы искали вот. И значит оставили на том месте эту установку, собрали, и так записан вот один альбом, к сожалению, какой не помню, погуглите вот, и вот так вот, мы сейчас спиной стояли, то есть, поэтому, кстати, почему поэтому? потому что микрофоны всегда далеко а, от барабанной установки, у Лидзепплин так много воздуха в фонограммах, вот. и, и тут можно, опять-таки, оценить уровень барабанщика, настолько у него все в балансе, вот. то есть, вот, тот, как, как тот сыграл, так и записал. Не только у молодых музыкантов, у некоторых бытует мнение, что постпродакшн решает. То есть как бы мы мы сыграем как как умеем а потом звукорежиссер будет из этого как бы, собирать прекрасно на самом деле наилучшие результаты добиваются при э, записи исходного сигнала какой бы инструмент это не был э, ну, насколько я знаю все серьезные продюсеры по всему свету работают только так. Тут еще очень важный момент заключается в том, что э, чем хуже сыгран, сказать, сыгран сырой материал, тем больше продакшена, э, тем больше он будет похож на все стандарты. То есть индивидуальность при этом музыкантов практически, практически умирает. И, как бы, мы довольно часто сейчас смотрим, как бы даже на очень известных. Э, очень известные коллективы и исполнители, когда ты прекрасно слышишь, как вот, ну просто уже нашими ушами, которыми мы сейчас вот все это слушаем, мы прекрасно слышим, что музыкантов-то уже нет, там сплошной постпродакшн и сплошной квантайз вообще то есть музыканта нет, то есть да, звук жирный, красивый, все там и фигачит но личности нет, и это вот, как бы, чем э, хуже сыграл музыкант тем больше будет от этого компьютеризированного звука. Но воздуха. иногда это бывает еще и продюсерские другому ну, Иногда это просто, да, иногда бывает это точно средство. Но я просто сказал о том, что врачи как врачи как врачи да. как бы, как, качество исходного материала, вот баланс барабанов, там, баланс микрофонов, стоящих там на базовом, на, на гитарном комбе потом не выкрутишь реверами и эквалайзерами. Чем лучше он будет звучать изначально, тем чище и более натурально он будет звучать в итоге. Переходим дальше. Бас гитара. Да? А, ну, допустим, мы э, считаем, что барабанщик у нас сыграл хорошо, грувно. Вот. Э, грувно, заметьте, неровно. Э, э, грувно это значит неровно. Вот. Потому что математическая точность, она никому не нужна. Нужно э, попробовать сыграть с... Кто там перцев барабане? с ним в малую барабан попытаться попасть он, на, я не могу он настолько оттянут от того места, где я вот должен его ожидать и услышать вот, и при этом этого не замечать вот, ну вот значит, барабанщик сыграл да, мы пишем бас вот, у басистов помимо инструмента но это можно значит соответственно к любому музыканту можно любому, да. но и вы, пара, да, пара, да, приходишь да, на студию настоящий да, а, а вот с басом, басом пришли с басом пришли тоже если не совершенно говно дает свой инструмент вот, вот ну, да, ну, проценты да, можно да. решить но, да мы даем даем свои инструменты и все одной проблемы меньше Кстати, да, О, да а мы мы одна, одна из характерных чефт студии студии да. часто вот. Нам не жалко своих инструментов для хорошего дела. Вот. А, значит, у, у басистов тоже частая проблема не, – не играют вниз. Вот не играют вниз. Видимо, это связано, скорее всего, с практикой, которая… Ну, давай я на это, Да, на это наверное, давай. логично мне может поступиться. А, проблемы, на самом деле, все те же самые. Это, прежде всего, звукоизлечение, которое зачастую хромое – это раз. И отстроенный вот инструмент, вот то, как вот он приходит человек с инструментом, вот как он него отстроен, он уже подразумевает зачастую то, что из него звук нормально извлечь нельзя. Потому что там, либо струна оказывается низкая, например, да, там, человек, там, исходя из каких-то своих соображений, это сделал и еле-еле его гладит, то есть там, он торчит, но конкретики в этом нет никакой. Вот. Либо там другая крайность, когда струны ставятся там, толстенные веревки стальные, там, да, там, 135-я струна там, э, носи. Вот, так я понял, Ну, это, если для дропов каких-нибудь еще, я понимаю, там, медиаторы и все такое, это отдельная тема, да, то есть, там, Назад, Но просто я сам через все это проходил, да, через толстые веревки, то есть и мне от этого просто очень долго пришлось отвлекать сейчас. Вот Я могу сказать, что только вот где-то последние годы, полтора-два, я вот наконец-то вот выхожу на какую-то такую вот технику, ну, например, что касается именно звукоизвлечения, кто, конечно, силовую бы, было бы мне еще лишь 6-7 назад приметь, вот скажем так. Вот, то есть э, косяк, отстро э, косяк э, неправильно отстроенного инструмента когда ну, просто человек играет, я в него беру, говорю, попробовать и выясняется, что он там весь, ну, из него как-нибудь сильнее дело, и что он начинает то есть очень, очень часто люди боятся, думают, что раз инструмент mm -hmm. mm -hmm. владеет если да, то это значит люди боятся что он очень сильно выдернул а не то что проблемы например левой руки или где-то еще то есть вот это, такие вот же моменты начинаются вот. потом чисто исполнительские уже конечно вещи начинаются то есть там положение там баса относительно тех же барабанов по времени по времени да это опять-таки совершенно не не аксиом что у там должен быть всегда сзади вот, куча примеров, когда бас спереди. Я сам зачастую спереди, например, коллеги не дадут сказать. Вот. Ну, да. Это обуславливается не в последнюю очередь. Кстати, характернейший вообще пример баса спереди, когда это лично мне очень нравится, это, конечно же, Гебди Ли. Вот. То есть, это вот просто характерный, характернейший масса. бас впереди, при том, что Формально, допустим, если посмотреть, что там у него со звуком происходит, это что-то в виденбекер, да, с двумя этими выходами Саунд, которые это фирменная фишка. Вот, на два стека разведенные, по особый другой, полугитарный, там все в балансе сделано. То есть такая с перегрузочкой, все очень жирно. то есть Формально, если вы рассмотреть, звук тяжелый. Но кто скажет, что там мураш? Классические альбомы 76-го года, они какие-то очень тяжелые, то это же не так. Вот. На самом деле, это не в последнюю очередь именно из-за того, где бас находится. Чтобы реально перейти, помести то же самое назад, кастинг изменится очень, достаточно сильно. Я Но, вот, например, хочу добавить, что бас это, вот, с моей точки зрения, важнейший инструмент, если мы говорим о музыке, где бас-гитары в принципе много. То есть вот там от, от бас-гитариста зависит э, вообще все. То есть вот действительно э, тя, тяжесть по ощущению, э, какая-то общая вязкость или наоборот общая стремительность, Это вот все в руках бас-гитариста. Да -да. И э, вот тоже с какими э, проблемами я сталкиваюсь. Если даже басист оказывается, например, там сзади или спереди барабанов, это вовсе не отменяет его индивидуального движения. Очень часто я такое вижу, что басисты повис на барабанщике, и если барабаны забьютить и послушать отдельно, что играет басист, это невозможно слушать отдельно. Оно не звучит само по себе, а должно звучать само по себе. То есть, по идее, каждый инструмент должен сыгран быть или спец, или, или, да, так, что ты все забьютишь и будешь слушать там только одного вокалиста. И если э, ты не можешь его без контекста слушать, да, это, это скорее всего и в контексте хорошо, не, ну, толком мало. Вот. Э, и, и еще третий момент, да, то есть первый это низ, то есть бабасист прежде всего должен играть низ. Если он не играет низа, никакими ручками потом его не накрутить. То есть человек э, должен быть в сознании в, своем, в нужной октаве. Вот, я очень часто вижу такое, что э, басист как бы себя слышит на октаву выше, чем он реально играет. Вот. В гитарном диапазоне. В диапазоне себя слышит, и, и вот, вот в этом диапазоне, вот так, ну, под по таким углом и такую струну, что здесь инструмент тыбрится, а внизу происходит несодержательный бардак, так скажем. Да? Вот, то есть не играет низом. И, и тогда в итоге звук речи всего, попадает такая сфонограмма, на сведение, он сам автоматически возьмет и срежет с басом весь этот ненужный низ, потому что так гармоничнее будет звучать, а срезав этот низ, он сделает бочку выше, сделав бочку выше, он срежет низ с гитарой, нажмет там минус 100, да, а, извините меня, нижняя струна у гитары это 93 герца вот. А то есть, любители нажимать минус 100 на, на, на, на гитаре, это ну, то есть, не гитара уже все, то есть Основной тон с нее сняли просто, да? А и, это, и, и, и, и в итоге да. вся фонограмма получается маленькая, вместо того, чтобы быть большой. Вот, а, то есть, вот, вот, вот такие вот проблемы, как снежный, снежный ком, а, это, а источник всего-навсего не, не сыгранный низ, не, не исполненный. Многие гитаристы да, э, не осознают тот факт, что гитара – это среднечастотный инструмент. Вот. И накручивают на гитару – это самая распространенная ошибка – огромное количество низа, которое гитаре не, не, просто не нужно. Тот затопчет бас, вот, а, собственно, съест полезный сигнал. Э, как Микеланджело сказал, что сделать скульптуру – нет, ничего проще. Возьмите кусок мрамора, отделите от него лишнее со звуком абсолютно точно такая же картина если у нас есть в звуке что-то лишнее да, вот списали детали со избыточным низом вот, потом запихнули это дело в компрессор вот, и все как бы приплющилось и в итоге информативная середина, которая собственно несет содержание партии вот, ее в процентном отношении меньше чем должно быть и, соответственно, этим избыточным низом гитара сама себя как бы съела, ее захлебнулась в нем, и все, ее нет в миксе, и ты ее выводишь много, она там затапливает потом в эту секцию, если так необходимо. А если это необходимо, ее просто задвинули в задницу, и она там что-то там все шипит из нее. То же самое, кстати, происходит сверху гитарным особенно хайгейновые гитаристы очень любят задрать себе там самые сыпучесть подожди, даже. Она... С, с, гей с гейном тут особая история Нет, я, я, я чисто пока про тему. А, я... а это связано с гейном вот. как раз вот, вот этот из, избыточный верх как правило связан прежде всего с большим количеством гейна а, э, э, Гейны, кстати не важно чистый звук это или перегруженный но допустим берем вот именно перегруженный Частый случай, когда э, э, перераскручивают эту ручку То есть э, э, критический случай, когда я там, на 10 ставят, да, Например, последние альбомы Слэйр, все знают, да, наверное, такую группу Записывались, гений был на двоечке, Маршал На, на двоечке вот, Но там было в линк 6 или 8 голов вот, Когда они линкуются друг к другу, и стоят стейки э, По парные кабинеты вот, То тогда... Э, Плотняра, вот та самая, которая нужна гитаре, она э, набор вот этих гармоник, что такое вообще перегрузка, это, это обогащение же гармониками просто, да? Вот, вот на, э, гармоник становится столько, сколько вот если бы на маленькой домашней мартышке раскочегарить гейна на десяточку, но проблема э, вот этого раскочегаренного гейна это то, что съедается атака, инструмент мыльный э, становится, и э, его тоже невозможно услышать в миксе. Вот. он шипит, у него зерна нет, вот это «р -р -р -р» пропадает, все, один «ш -ш -ш остается нет, тона, вот. нет, тона не слышно, и самое главное, что нет атаки а если нет атаки, все, инструмента в миксе уже не найти вот. ну и соответственно тоже еще одна из распространенных проблем у гитаристов вот, играть за ним Вот почему-то, вот, вообще у нас у русских есть проблемы, сделать смело первый шаг вперед буквально не так давно обнаружили эту проблему и стали исследовать на уже записанных мультитреках и обнаружили, да, такую вещь, что первую долю из, допустим, размер 4 четверти, это будет первый четверт размер три четверти, это будет первый из трех размер 6 восьмых, это будет одна восьмая из шести все русские музыканты, практически, ну, 90% они ее затягивают, то есть играют не раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре. То есть, как бы, ногой так ходу пощупал, можно? Ага, можно. Значит, или там, э, сбергассу открыл, там, э, не народ, не прилетит сейчас мне по хребтине? Нет, ну все, захожу. Вот. И, вот, и все вот так вот играют. А в итоге это э, выливается в кривую, в криво построенную фразу, и когда доходит дело до вокала, например, да, то есть вокалист, он же не может петь тьма масса сотрет наши лица вот он должен же смело наступить на эту сильную долю а там музыканты почему-то сыграли вот эту вот криво построенную фразу вот причем ошибка настолько системная настолько незаметная что бы она просто даже вот на компьютере вот ее в большом ключении практически не видно то есть если у тебя на экране 4 доли вот барабанов тупа тупа допустим да ее невозможно заметить ее можно заметить только увеличив до двух долей вот. Как правило, это отставание бочки на длину звука бочки. <связать> это вроде бы мелочь, казалось бы, да? но это на самом деле очень существенная вещь. И даже если барабанщик играет в шестнадцатый, и в груфт допустим, и разумеет раз, два, три, четыре, вот одну из этих вот бочек, вы представляете, в такте шестнадцать ударов, он одну оттягивает это захочешь специально не сделаешь то есть это где-то здесь вот сидит на подпорке ну вот, без пониктной информации там и словом, он говорил, что это тоже имеет место быть такая. наш ветх когда занимался с Крисом Колманом это такой негрилка, американский барабанщик и у него спросил, вот рассказал про эту проблему вот типа мы заметили такую вещь, говорит, говорит, а, почему у русских говорит, ну, а у кого такая проблема есть. Вот. Опять же, потому что многие музыканты, к сожалению, не знают, как построить собственный метроритм. для этого есть определенные методики. Если вы привыкли играть на музыкальном инструменте под метроном и ставить его в сильную долю, вы не правы. Вы так никогда не, не выстроите в себе деление времени на, на равные отрезки Это только работа со слабыми долями в метрономии, причем со всякими Ставьте в третью квинтольную ноту Позанимайтесь, поиграйте все, все остальные четыре квинтольные ноты Чтобы сильная доля была у вас Это, ну, это, это сложная задача, а начните со слабых Просто, просто слабой поставить поставить метроном и послушать свою сильную долю относительно слабый метроном. И начать играть все под это. И вы, скорее всего, обнаружите, если вы никогда этого не делали, что у вас что есть абс аб аб абсолютно очевидные да, артефакты в вашей игре. И они сразу вылезут, потому что э когда метроном как, как молот долбит в сильную долю, вы. Как бы мы и привыкаем к нему и как-то опираемся. А здесь он просто становится это, получается, спину x в системе координат. А y и z это уже наши с вами задачи. Ну, да. Это к вопросу о подготовке. Да, это Я все, все, все отвечает на этот вопрос. Вот. Да. И соответственно, По клавишам. На самом деле... По клавишам на самом деле основная серьезная самая проблема это большое увлечение всех клавишников это всякими ВСТ, АУ и МИДИ-устройствами, которые, в общем, строго говоря, это не, не инструменты. То есть вот если говорить о работе там, настоящей живой группы, то есть если написаны живые барабаны, живой бас, там, живая гитара, вот, и приходят клавишник, а вот тут у меня тут такой вот, вот VST, вот, а вот мы сейчас вот это вот все сделаем. Вот. Это все контактик вот, это все, все, да, контактик вот библиотечка, вот мы сейчас тут все это рям пнем, все замечательно. Не работает все это. Не это, слышно. Вот, это все превращается просто в шип гул, который хочется просто выкинуть из микса больше и никогда в жизни больше этого не возвращать. На Потому фоне, что, я уточню, на фоне. фоне, фоне, а фоне да. сигнала все эти ВСТ теряются, их невозможно услышать. Потому что это, это, это проблема всех, ну, про, практически всех. И кстати, я тоже через это пережив, пере, пере, пере, пере, перепрыгивал в свое время. Просто, когда сидишь дома на компьютере в наушниках, включаешь там все так фигачит, все жирно, красиво, но ну, как только там в этом миксе появляется, в миксе появляется один живой инструмент, его приходится делать минус 40, потому что он начинает тебе лезть просто в лицо. Потому что все остальное обволакивает таким мылом медюшным. Вот, а этот инструмент в микс не встает. И как только в миксе, в нормальном миксе появляются вот этого вот, какие-нибудь VST или на любые медюшные э, ну, компьютерные звуки, вот, они превращаются просто в мыло, в шип, в гул, во все что угодно Это, это проблема реальная, не но нельзя не сказать, что ну, ее не приходится нет, решать Если Приходится, приходится решить. и есть, есть способы, но как единственный способ превратить вот это вот мыло превратить в что-то нормальное Это воздух опять-таки, то есть перегонять хотя бы Просто через какие-то рямпы, то есть превращается в живые звуки, ну, и иногда да. иногда в принципе достаточно бывает и просто ну, хорошего железного прям, да, то есть да, наружу. Но опять тут важен именно качество. Качественный да. В идеале, в идеале конечно, проводится. перегнать через воздух, через хорошие микрофоны, а тогда это превращается Это, в этом. это отдельная затея, сравнимая с записью. Там, гитары, например, ну, да? самое, риам, самое, через... самое главное, что, что, не, что не нужно пытаться в нормальном там, проекте, там, в Cubase, в Logic или в любой другой программе пытаться совмещать WST-шные инструменты с жирными, это просто не получится Это совершенно это просто, просто... Мы, да, мы, как минимум, мы, конечно да. же, это делаем нужно, риам, хотя, хотя бы реальный да, режим Чтобы это, все это были вавки, а не миди, тогда это все срастается вот. Ну а последнее, ну, не берем, наверное, запись каких-нибудь струнно-смычковых, потому что, как правило, ну, -п -п все, все, все, все играют хорошо. Вот. Все инструменты, да, это, как правило, все-таки звукоизлучение уже какое-то есть. Есть понятие там и да, метры, и понятия там. С академистами есть есть, проблема, есть свои проблемы, да, попасть, истории, но это да. Они в очень своем в мире живут, не своем. Они живут в мире. Ну, два слова скажу. Но с академистами на самом деле одна основная серьезная проблема. Они не умеют играть в жестком груе под метроном. Они очень всегда привыкли по дирежому, да, про флейту. Про флейту вот Юра, у нас флейтист достаточно уникальный, Я писал не, не раз флейту, и это, как правило, динамический перепад между нотами там, высокими и низкими. 24 дБ, если кому-то это о чем-то скажет. Вот. Что потом с этим делать, вообще непонятно. То есть вот на колбасе да, это выглядит так вот. Колбаса-колбаса, раз одна нота, так, ну, вот, еще одна там вот, вот, раз провалилась. Вот, у Юра динамический диапазон, как будто его уже закомпрессировали, но Юра уже сто лет играет в он просто привык, что надо играть, что с этим делать. на самом деле, физика процесса очень простая. Дело в том, что все академические музыканты, в том числе флетисты, и вокалисты, кстати, привыкли к тому, что все слышат не прямой звук инструмента, а отражение. А! То есть вы слышите не мой голос, вы сейчас слышите стены. Вот, и когда и стены, они как бы, э, звук вот закругляют, да? и, то есть если я буду говорить тихо, если я буду говорить громко, да, вам как будто одно и то же А для микрофона, вот этот перепад в 20 децибел, да, это вот есть, есть сигнал, нет сигнала вот, И поэтому, как правило, вот, приходится вот так вот зажимать просто жесточайшими всякими устройствами для того, чтобы звук более-менее выровнять То есть это, э, э, и у большинства академических инструменталистов эта проблема присутствует и у трубачей, и у тромбонистов, то есть громкий звук, это сразу там, Рррр". тихий звук, это. Вот. и потом, сейчас с этим делать, совершенно непонятно. Если стоишь микрофон близко, то лезет в него весь мусор, все клапана, все вот это вот, стоишь микрофон далеко, получается, что как бы в плохом... И покро... самое главное, что тихо на каких-то конкретных нотах. Да-да-да, конечно, это приготовленные все дела, естественно. Вот, поэтому... или там ну, у флетистов фальшивый миф всегда, ну, всегда, всегда. Фальшивый миф, фальшивый для фальшивой, конечно, просто три человеца. Вот, поэтому студийная работа вот именно для академических музыкантов и паклетистов в частности, да, это в общем такие серьезные шоры, в которых надо жить, да, чтобы низ звучал жирно, чтобы верх не высвистывал мозг. Это просто это классическая проблема. Да? То есть, все это весь динамический диапазон нужно ужимать и выжимать надо собственными ушами, это надо с этим большая-большая работа. Вот как у меня один из моих преподавателей много лет назад по, по вокалу, он говорил, что настоящие, э, настоящие вокалисты, но я перевожу это во все остальные, да, поют сосисочками, да? звук начался, звук есть, перестал петь, перестал играть, кончился. То есть не вот такая вот фигня, да? а вот начался звук, кончился звук, начался звук, кончился звук. Вот. И это на, на, на любой подаче должно происходить. Да? То есть гром, громкость насыщенность звука как бы, это, это, это очень большая серьезная проблема. И как для вокалистов, ну, поскольку я тоже вокалист, да, вот, как для вокалистов, так и для флетистов для, для большинства духовиков в частности, это очень серьезная проблема, динамический диапазон и тембр при этом. Да? То есть обычно считается, что если играет тише, тембр страдает не должен. Тембр должен быть всегда, всегда хороший на громких звуках, на тихих звуках. Потому что микрофоны, я уже говорил, да, хорошие микрофоны снимают пузырики в вашей голодке, да, они слышат все. Вот. И, и громкостные перепады в итоге что, во что выливаются. В постпродакшн, ну я об этом уже говорил, да. то в компрессию, то есть это страдает тембр, превращается в пластмассу и так далее, То есть убивает индивидуальность да, музыканта. Поэтому это, к этому надо быть как бы готовым сразу, да, чтобы звук был на всем протяжении. Он должен быть ровный, жирный, красивый, мощный. Вот, и при этом как бы, с индивидуальностью. Там, ну, это уже отдельно ну, ритмические, ну, ритмические проблемы да. академистов это, это и, проблемы, активистов, да, в Москве. они не то чтобы не умеют, потому что они не умеют, а просто их научили немножко. По-другому. Да, они очень свободны в этом вопросе, да. И как бы, зайдите в любую музыкальную школу РФ, и вы ни в одном классе не найдете метронома. И да. В этом вообще нигде нет, ни в одной музыкальной школе да, У меня просто. трое детей, все учатся на скрипке Я бываю во всех классах нашей музыкальной школы, там нет метроном вот. И поэтому они значит, иногда задают какие-то задания там, да, как, как их вот делать, и они говорят, вы дома с метрономом занимаетесь? Занимаетесь? А, ну хорошо, хорошо, занимаетесь Но в классе метронома нет А как вот, допустим, есть такой рисунок, да? А вот этот же рисунок — относительную долю Это же уже другой рисунок получается, да? Как такую вещь отработать, не имея метронома? Да никак. Ответ очевиден. Да, метроном должен быть, естественно, не дома, а вот здесь. Вот тогда, естественно, все это работает. Да, и академисты, они очень свободные. Очень так... в общем, да, это, короче, Давайте теперь да, в вокалу. И самое смешное, да да, и самое идем. интересное, это тоже вокал. Вот, вот, вот. занимай вокал одна. Юр, ну, давай. На, на мой взгляд, на, на мой взгляд вот, самое важное в записи вокала это пере, передать смысл песни, если он конечно, есть. И в этом случае, в этом случае, если у тебя вокалист подготовлены нормально, это три дубля не больше. То есть на четвертый дубль все, уже происходит потеря образа, и все. И если она произошла, это потеря образа, надо, значит, в образ дальше вокалистов гонять. И тут максимально важно доверие. Вокалисты Тому, кто его пишет. Вот. если этого доверия нет, то, скорее всего, хорошо не получится. Именно поэтому, кстати, у нас вот клиенты на студии бывают, что начинают кто-то один, тот -то другой, но свой вокалисты, как правило, звукорежиссеры не меняют никогда. Они согласятся ждать, там перенесут, если что, но звукорежиссера не поменяют. Нет. Вот, нет, ну, тебе, вот нет. Там надо раскрыться же, довериться. Это да, Интимный процесс очень.